Всем привет! Спешу-спешу в очередной раз уведомить, что 16, 17 декабря начнется старт бета-теста чемпионата Russian AI Cup. У меня уже как-то было освещение этого чемпионата, по-моему, два года назад. Так вот, так вот, в этом году начинается новый чемпионат. И, и ссылки на непосредственно сайт и на статью в Хабре будут под видео. Поэтому, если вам лень, точнее, если вам не лень самому это прочитать, то можете прекращать смотреть видео и идти и читать. А я вкратце зачитаю то, что есть в статье на Хабре. Итак, это, как пишут, будет зрелищное 3D соревнование. А, ну, понятное дело, с 2012 года проводятся соревнования и все такое. Итак, какая же будет задача? А, задача у нас тут, ну у, не у нас тут, у них будет. А, задача посвящена футболу. А, у них было уже соревнование коде хоккей, там хоккей, х, надо было управлять хоккеистами. А, но это немного другая. Их вдохновило динамичная игра Rocket League лиги как-то так вот. и они решили на этот раз создать не 2D а реально 3D игру ну, чемпионат с использованием 3D моделей также у них есть в телеграме чат это все это все где-то вот телеграм ВКонтакте ну и всякие там ссылки есть Итак, пишут, что они улучшили саму платформу проведения и инфраструктуру. Теперь движок работает из Докера. Ну, насколько я знаю, если это в Докере, то это все упрощает, потому что можно сразу скачать образ и ну, со всеми необходимыми библиотеками зависимости и совсем-совсем со всем остальным. И, соответственно, у вас по идее со старта начнет это все работать. То есть со старта все запустится, запустится приложение, ну там клиент какой-то, сервер. Короче, все будет готово для того, чтобы писать свои решения. Если у меня будет время, я конечно же, когда они запустятся 17 декабря, то я сделаю небольшой обзор, как я это скачал и установил и запустил. Если будет времени, времени очень мало. У меня даже сократилось количество видеороликов, которые выходят. Так вот, ну продолжим. Решение будет обсчитываться на современном железе, а именно на 200 ядрах Intel Xeon. Я говорил Xeon, но кто-то меня когда-то поправил, говорит Xeon. Короче, на 200 ядрах Intel Xeon. И много цифр и букв каких-то. А, говорят, они ощутили всю мощь а, этого всего через интерфейс MCS какой-то. Короче, там он, я смотрю, у них скриншоты есть виртуальные машины, и, и, и, и 16 дисков, IP7, объем диска терабайт, 18 процессоров, 48 гигабайт. Ну короче, мощный комп, на мощном компьютере это все будет обсчитываться. Итак, <клёх> что же дальше? Игровой мир находится в космосе, на астероиде, который курсирует по галактике. И на нем, вот так вот получилось, построен стадион, на котором бегают роботы и пинают мяч. Цель, понятное дело, выиграть мяч, матч, то есть забить как можно больше голов за какое-то N количество тиков. То есть N это единица времени в игровом мире. Вот так вот выглядят, выглядят скриншоты. Вот у нас поле и вот здесь будут бегать наши андроиды, ну или роботы. Итак, робот, находясь на астероиде, может задать себе ускорение в любом направлении. Поворотов у объектов в модели нет, только визуально. Роботы в модели являются шарами. То есть, эта модель робота, она, я так понимаю, окружена, ну, описана сферой, либо шаром. Так вот, роботы в модели являются шарами меньшего радиуса чем мяч, поэтому можно бить навесом. Так, и вот гифка какая-то, которая показывает, да, что у нас тут, а, роботы, я понял, роботы меньше, чем сам шар, они маленькие, а мяч большой, и вот мяч вылетает, и роботы бегут, и кто-то куда-то забивает. Понятно, понятно, я тут смотрю какие-то бонусы даже есть, да, какие-то то ли ускорители, вот мы видим нитро, а это, наверное, нитро, чтобы быстрее бять. Итак, в первом раунде каждый игрок получит одинаковое количество футболистов, количество пока они не скажут. Во втором раунде футболисты могут использовать буст или нитро с ограниченным запасом топлива, которое можно пополнять, собирая баки на поле. Буст появляется в фиксированных точках и возобновляется через некоторое время. Третий раунд. У каждого игрока станет больше футболистов. Сколько, тоже не скажу. Итак, расписание. Песочница. 17 декабря, 5 января. Ну, я думаю, тут где-то до 31 декабря будет. А дальше пока все отойдут от праздников. То есть отойдут лишь самые крепкие. Либо кто в эти праздники особо не входит. Итак, что тут дальше? Ну, тут написано. Понятно, начинается бета-режим и все такое. Если будут ошибки, они будут исправляться. Подарки. Подарки вроде бы как и были до этого. Первое место MacBook Pro. Дальше MacBook Air. Третье Apple iPad. Четвертое Samsung Gear S3. Пятое жесткий диск на 6 терабайт Western Digital. И шестое тоже какой-то жесткий диск Western Digital на 4 терабайта. Для топ-6 победителей песочницы, в песочнице, то есть если вы в песочнице в топ-6 попадете, то вам дадут жесткий диск на 2 терабайта. А, тут было написано, да, вот, по сравнению ничего не изменилось. Но, можно будет заменить подарок на эквивалентной по стоимости. Вот так вот. Ну и, насколько я знаю, они высылают эти подарки куда угодно, где бы вы ни находились. Ну, в принципе, все. В принципе, все. Поэтому, чтобы быть в курсе новостей, подпишитесь вот здесь, подписаться на анонс, и вам будут приходить уведомления. Ну, в целом все. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.